Где-то два года назад в таком личном общении с одним из топ-менеджеров Розетки на мой вопрос, в чем же секрет вашего успеха, он ответил следующее. Мы просто смотрим, как ведет себя Amazon, и понимаем, что это будет работать у нас через несколько лет. О чем это говорит? Ну вот просто сразу прямой пример. Все знают, или кто-то не знает, у Amazon есть такой сервис, называется Amazon Prime. 100 миллионов людей им пользуются. Это ежегодная подписка в районе 90 долларов, которая дает возможность бесплатной доставки, скидки на сервисы, амазоновские, ну и прочие плюшки. У розетки недавно появился Amazon, точнее не Amazon, а розетка Prime, по-моему. О чем это говорит? Это говорит о том, что, в принципе, наш ритейл сейчас во многом может отставать от мировых тенденций где-то на 3-5 лет, и если я вам сегодня буду рассказывать, что же актуального сейчас у нас, я не думаю, что это для вас будет очень эффективно, потому что то, что актуально сейчас, и вы начнете это повторять, завтра это будет уже актуально. Поэтому я сегодня немножко куну вас в целом в происходящее в мире, расскажу про ключевые тренды, которые там происходят, и я думаю, что смогу быть полезен в рамках вот этого контента всем тем, всем вам. Кто хочет построить качественный онлайн-бизнес в онлайн-ритейле, кто хочет построить качественный омни-ченел э, бизнес? И э, для этого я собрал немного. Информации. Вот здесь сразу быстро покажу все эти компании, чтобы те все цифры, которые вы будете видеть, оно никак вас не, не смущало. Благодаря предыдущим моим коллегам некоторая информация уже вам известна, поэтому вы уже прям сильно осведомлены в этом. Вот. И перед этим я еще хотел сказать, что я не, не эксперт. Я предприниматель и... Мы с партнерами буквально вот где-то два с половиной года назад запустили платформу Хабер, платформу, которая помогает каждому из вас, либо будет помогать каждому из вас тем, кто работает в онлайн-коммерции как поставщиков, так и точек продаж. Вот. И как предприниматель я очень много наблюдаю за всем происходящим, и вот то, что сегодня буду говорить, это скорее не какая-то догма, либо то, что вот прям 100% является аксиомой. Это мои размышления, это мой анализ того, что я вижу в рынке. Вы уже слышали сегодня по поводу 51% в онлайне людей из всей да, нашей, нашего шарика. Безусловно, здесь мы посмотрим очень интересную историю в разрезе. То есть вот Африка подкачала, видите, всего лишь 32%. Хотя это ломает все стереотипы. Раньше мы думали, что в Африке там вообще все плохо, а там каждый третий пользуется интернетом. Вот. Каждый третий не может пить чистую воду, но интернет у него э, есть. Вот. Поэтому тут важно обратить внимание на то, что Соединенные Штаты, вообще Северная Америка и Европа, она фактически вся находится в онлайне, и в ближайшие пару лет эта история просто схлопнется, и почти все люди будут в сети, и это... Тот канал коммуникации, который нужно будет использовать вам, если вы хотите в этой сети им предлагать свои товары э, или услуги. И вот статистика США. Я вам говорил, что буду больше говорить, что происходит в мире, меньше, чем в Украине. В США 20% всех продаж происходит в онлайне. И эта история растет от года к году. Если посмотреть, да, и, и в цифрах это 140 миллиардов долларов. И это не рынок e-commerce, это рынок онлайн-торговли. 140 миллионов долларов и 20% всего ритейла. В Украине, для сравнения, на сегодняшний день это 3,5%. То есть мы находимся в стадии того момента, когда это все еще будет расти очень сильно, и вы сможете прильнуть к этому процессу. Кстати, кто уже сейчас из вас в ритейле использует онлайн-продажи? У кого есть интернет-магазин? Ну, у других еще есть много шансов это сделать. А кто думает о том, чтобы идти в онлайн, но почему-то сейчас еще не готов к этому? Есть и такие. А кто уже использует в своем ритейле амниканальность? Раз, два. А кто знает, что такое амниканальность? О, отлично. Окей. Тогда э, двигаемся дальше. Эта статистика тоже, вы сегодня ее уже э, видели по поводу того, как растет онлайн э, и офлайн. Здесь есть немножко небольшая печатка, просто это в квартальном срезе действительно примерно 12,4% по году растет онлайн и 2% э, растет оффлайн. Ну, новость хорошая в чем? Что оба эти направления растут. И еще лучшая новость в том, что именно онлайн э, э, вот этот вот рост не сбавляет. Мы придем к тому, что через какое-то количество времени эта история уравняется. Но когда мы начинаем говорить в целом про онлайн, мы думаем, что это просто интернет-магазины. Вот вам пример из Китая. Смотрите, у них есть сотни магазинов с виртуальной витриной без физических товаров. То есть вы просто заходите, там стоят стены, обклеено все картинками товаров, вы подходите, сканируете их QR-коды, и потом дальше эта ваша наборная корзина приезжает к вам домой, либо вы можете ее забрать на кассе. У них более двух тысяч точек выдачи кофе Starbucks. То есть есть приложение, вы сидите себе на работе, нажали, выбрали себе, какой кофе вы хотите, и он к вам приехал. Есть также еще какие-то фэшн бутики в которых вы просто приходите, есть парочку каких-то вещей э, а-ля шоу-рум, все остальное люди покупают уже э, через онлайн. И э, в этом моменте очень важно понимать, что тенденции идут не только офлайн в онлайн. Тенденции нам говорят следующее, что если раньше ключевым был бренд товара, Вспомните, не знаю, там 90-е, когда вам говорили, какой самый лучший телевизор? Такие все, Sony или Panasonic. Или какой самый лучший телефон? Nokia. А где покупать, неважно, где-то, где он есть. Сейчас паттерн у людей начинает меняться, это сильно видно в том же США и Европе, когда стартовая страница в онлайне человека, который хочет купить товар, не Google, а Amazon, 40% людей начинают свою покупку с Амазона. То есть они не пишут там «хочу купить iPhone», Они заходят в категорию айфона, выбирают ему какие-то характеристики, объем памяти, экран, прочие-прочие вещи, и получают некий выбор чего угодно в гамме цены, качества и прочего, и делают эту покупку. Это очень важный тренд, который говорит нам о том, что на сегодняшний день бренд продавца, именно ваш бренд, намного важнее бренда того товара, который вы продаете. Что я имею в виду? Вот здесь, не знаю, виден вам текст или не виден, но когда я говорю про бренд продавца, это в первую очередь имя, сервис, качество, гарантии и удобство пользования. Здесь в процентном соотношении показаны все возражения людей, которые по каким-то причинам не хотят покупать либо вообще в онлайне, либо у конкретного продавца. Красным отмечено то, на что вы, как продавец, можете повлиять. Допустим, тяжело убедиться в качестве товара. Если вы покупаете какой-то товар, не понимая, какого он качества, на ноунейм no интернет-магазине, то, безусловно, вы будете переживать да, в этом процессе и, скорее всего, не сделать эту покупку. Но если вы его покупаете у кого-то трастового продавца, ну вот там назовите любой бренд, который вы знаете, который гарантирует возврат, сервис, качественное обслуживание и прочее, прочее то вы готовы рискнуть и купить, может быть, даже неизвестный для себя бренд, понимая, что если что-то пойдет не так, вы его просто вернете. И многие другие, вот эти вот пункты можно просто схлопнуть. И это сильно поднимет ваш объем продаж, несмотря на то, что товар, которым вы торгуете, не является каким-то супер брендовым. И возвращаясь к бренду продавца, что же это такое? Да? Вот как это построить бренд продавца? Бренд продавца это не... Ну, когда мы говорим про онлайн... Это не значит взять очень много миллиардов, миллионов денег и пульнуть в онлайн. Вот во всех баннерах, вот, во всех э, э, там не знаю нативной, контекстной рекламе, везде, где можно купить рекламу, вы там видны, и вы думаете, вот, под, под, вот так произойдет где-то пару месяцев, может быть, полгода, и все будут обо мне знать. Э, к сожалению, это не так. И я сейчас объясню, почему. Потому что если мы рассматриваем паттерны да, э, клиента в рамках покупки товаров, мы видим два цикла. Цикл обыкновенного потребителя в оффлайне. Увидел, нашел, купил, пользуюсь и дальше по кругу. А теперь смотрите, что происходит с человеком в онлайне. Точнее то, чего он хочет э, получить от вас, либо в любом другом месте, если он у вас этого не получит, в онлайне. Он хочет обучающий контент, он хочет почитать блог по поводу какого-то конкретного товара, либо вас как продавца, он хочет посмотреть отзывы, посравнивать эти товары, купить э, с оплатой в онлайне, либо купить по модели кэш delivery, деливери когда он получит этот товар, допустим, на новой почте и заплатит за него деньги. Вот, Посмотреть обзор этого товара в YouTube на платформе, например, лаптопа, либо с мобильного приложения. Может быть, он хочет ваше приложение скачать и пользоваться им, и так далее, и тому подобное. То есть вот эти все э, блоки очень важны в построении вашего бренда. Если вы для клиента сможете закрывать большую часть этих блоков, тогда он будет понимать, что вы это целая экосистема, которая сопровождает его в процессе и покупки, и пользования этим товаром, и повторных покупок в том числе. Но тут мы заговорили за платформы. Да? Чем люди пользуются в онлайне, когда... Ну вообще потребляют контент, либо более того делают покупки. И тут немножко такой истории. До 2007 года единственным, по сути, единственной платформой потребления товара был монитор. Просто монитор либо лаптоп. После всем известной презентации Джобса у нас появился смартфон и чуть позже планшет. это период 2007-2010 года. Тогда эти устройства только просто появились. Они еще не были большими игроками вообще в, в, за клиента и за его нахождение э, в этих устройствах, но они уже появились как факт. И уже где-то с 10 по 2014 год мобильный телефон стал тем девайсом, которым люди начали пользоваться все больше и больше, и для многих он становился единственным либо приоритетным каналом получения информации и взаимодействия вообще с миром онлайн. Но технологии не останавливаются, да, и у нас появляется э, в 2013 году тренд на смарт-гаджеты: смарт-часы, трекеры. Э, Google даже свои очки VR выпустили, точнее, AR, но эта история не взлетела. И много-много всего даже э, появились смарт-гаджеты -э, для домашних животных. То есть там они отслеживают пульс, давление, чтобы ваша собачка была всегда здоровая. Эта история очень сильно взлетела в Новой Зеландии, например. Буквально вот совсем недавно у нас появился тренд на vr устройство которые можно было приобрести, вставив туда мобильный телефон с супер крутым разрешением и смотреть там какой-либо контент. Вот. Очень много игровых платформ выпустили такие устройства для погружения в виртуальную реальность. Вот, но, э, как рассказал один из э, владельцев компании по производству вот этих вот VR-устройств, э, большая половина покупателей <круто> покупают это устройство для того, чтобы смотреть дома порнографию. <круто> И они даже выпустили инструкцию, которая рассказывает, как нужно объяснить своей жене, для чего я купил это устройство, либо как его быстро переключить в какой-то из моментов. Вот такая вот ну, такая такая тенденция сейчас. Обычно люди наиграются, и, скорее всего, потом с этим можно будет что-то делать. Но пока это история, которая не является премиальной и не показывает нам, что вот этот канал коммуникации будет для нас таковым, в котором мы можем коммуницировать с нашим клиентом. К нему добавляется, э, добавляется тренд мессенджеров и ботов, который появился примерно в 2016 году. И все думали, что ну вот, теперь с нами будут общаться боты, и они очень умные, и они смогут выстраивать цепочки коммуникации. Но вот сегодня, по-моему, Владимир э, с утра рассказывал, как работают боты. Вот, э, и эта тоже история не взлетела. Хотя, вот вам другая история общавшись где-то год назад с другим топ-менеджером, но уже не розетки, а промо, в нашем диалоге он приводил к следующему, что через какое-то количество времени в вашем смартфоне может появиться четыре приложения. Одно приложение — это покупка товаров, другое приложение — покупка услуг, третье приложение — покупка, я не знаю, там, путевок на отдых, и четвертое — какой-нибудь интертеймент. То, с чем можно играться. И это будет все. Не будет брендов товаров, не будет э, ни, ничего, кроме того бота, который сможет вам в любой момент времени выбрать товар, который вы хотите купить, и предложить его. Э, ни тогда, ни сейчас я с этим не согласен, но мысль имеет право на жизнь. 17-й год. У нас появляется интернет вещей. Голосовая команда... Amazon выпускает свой девайс, по-моему, «Эхо» называется. Вот. Siri становится супер умной. Такая же история появляется у Самсунга. И мы думаем, все, теперь нам не нужно никуда смотреть, мы будем куда-то что-то говорить, нам будут отвечать, и все произойдет. Туда же мы отправляем историю с интернета вещей, когда умный холодильник посмотрит, сколько у вас продуктов нету дома, и закажет его наполнить полку. Это была очень хайповая история, но, по моему мнению, она не взлетела. Она не взлетела, и время, когда это произойдет, абсолютно неизвестно. Поэтому я могу утверждать, что на сегодняшний день есть единственное устройство и единственный способ коммуникации, который просто заполнил все остальное. Это ваш мобильный телефон. Ваш мобильный телефон, который находится с вами постоянно и который умеет делать многие вещи и в котором вы проводите колоссальное количество времени. А когда вы в нем проводите колоссальное количество времени, соответственно, многие многие те компании, которые хотят это время монетизировать, вкладывают в это деньги. Вот вам другая статистика. Десятый год. 43% пользователей тратили, точнее Пользователь в день тратил 43% на просмотр телевизора. И столько же из всего бюджета рекламного в США тратилось на рекламу в этот канал. Десятый год, да? Мобильный телефон 8% и только 0,5% всех бюджетов тратились на то, чтобы как-то монетизировать этот трафик. А теперь мы смотрим конец 2018 года. 33% всего времени вы проводите в телефоне. Точнее, не вы, а жители США, может быть, вы тоже будете скоро это делать, хотя у каждого своя статистика, но это вот общепринятая история. И 33% всех бюджетов на рекламу тратится именно в этот канал. Десктоп, ну вот, пока держится на том же уровне. Если посмотреть на это в росте, вот тут, где синенькая это затраты на рекламу, на платформу десктопную, а серая — это рост затрат на платформу мобильную. Тут чувак, он не похож на Зеленского? Сейчас только увидел, что он похож на Зеленского. И чтобы вы понимали, когда мы говорим о цифрах, вот здесь примерно 110 миллиардов долларов. Только в одном США тратится на рекламу. В целом от минусуйте где-то процентов 25 на десктоп, все остальное уходит на мобильное на ваш мобильный, да, столько денег тратят американские компании. И тут возникает очень интересная штука, что при всем, что мы вроде бы понимаем, что мобильный телефон и десктоп — это разные вещи, но каждый из вас, как ритейлер, находясь в онлайне, коммуницирует абсолютно одинаково. Абсолютно. То есть... Сегодня я слышал фразу «мобайл Фест интернет-магазин». Ну окей, но это просто витрина. А коммуникация происходит абсолютно так же, как раньше приходили рассылки на email. мне в десктоп, так дальше приходят рассылки на email мне в мой телефон. И много-много других примеров. Но так быть не должно. Отдельный контент и отдельное продвижение для, и отдельная коммуникация для десктопа и отдельный контент, отдельная коммуникация для мобильного телефона. Вот вам, допустим, пример. Кстати, пока не включу этот слайд. Сколько из вас людей, кто из вас вчера, например, хотя бы просмотрел один сторис в Инстаграме или в Фейсбуке? 800 миллионов людей каждый день, каждый день в мире 800 миллионов людей просматривают сториз. Это 20% всего вообще интернета. А теперь другой вопрос. Кто из вас хоть когда-либо использовал Stories как канал продвижения своего бренда? Молодцы. И таких примеров много. И таких каналов коммуникации исключительно... В мобильном уже на сегодняшний день достаточно, но многие эти каналы не хотят использовать, думая, что «Да какая разница? Вот у меня есть какой-нибудь канал коммуникации, мобильный телефон или mail, я туда буду все валить». Главное, чтобы было, были касания. Вот такое слово есть в маркетинге. «Касания». Но эти касания нужно сильно различать. Потому что вот в центре вашего внимания должно быть не продажа вашего товара, а потребности, которые хочет удовлетворить ваш клиент. Именно персональные потребности. Я буквально позавчера, готовясь к этой презентации, открыл свой телефон, открыл Viber и сделал два скриншота с каналов, которые меня подписали самостоятельно в Viber рекламных. Вот здесь есть канал Цитруса и Эпицентра. Тут, наверное, вам не всем виден текст, ну, вопрос в чем был в чем? Что здесь общего между ними? Один мне предлагает купить телефон Honor за 100 долларов, говоря, что это слишком крутое соотношение характеристики и качества. А Epicenter предлагает мне скидку на строительство. И с одним брендом, и с другим я коммуницирую. У, у Эпицентра у меня есть карточка, по которой я покупаю товары, не знают мою историю покупок. Э, у Цитруса есть тоже моя история покупок, как оффлайна, как и онлайна. И я в принципе покупаю там только либо технику Apple, либо какие-нибудь гаджеты. Я никогда не покупал там низкобюджетные телефоны. И поэтому эта коммуникация абсолютно нерелевантная. Она попадает у меня в спам. Потому что они могли, имея информацию обо мне, дать нерелевантный контент. Например, Эпицентр, зная, что у меня есть пятилетняя дочка, показал мне что-нибудь бы связанное с игрушками, потому что я очень часто в Эпике их покупаю. Либо э, Цитрус показал бы что-нибудь мне связанное с какими-нибудь обновлениями гаджетов, либо какими-нибудь чехлами. Это было для меня бы более релевантно. Как, например, сделал в Фейсбуке э, для меня э, какой-то другой продавец, я его не знаю, но сделал скриншот со своей лентой. У меня в этом месяце был день рождения, с конца мая они мне начали слать эту рекламу. Вот мой месяц, мой год, даже цвет, который мне нравится. Там не видно, но порядка под рекламным постом, порядка 17 комментариев и в формате таком «Вау, нифига себе, откуда вы знаете, когда я родился». Попадание с товаром, с форматом. И, соответственно, ну, это огромное, вызывает у меня огромное желание купить, потому что этот товар в данный момент мне очень становится нужен. Хотя бы я даже не представлял, что он существует. Это простая история. Фейсбук отдает информацию о дате рождения. Пожалуйста, отстраивайте свою коммуникацию таким образом и получаете вот такой вот эффект. Но сейчас по факту происходит такая большая пропасть между ритейлером и потребителем ритейлер хочет максимально распродать какие-нибудь остатки товары в сезон понимая что вот сейчас же сезон сейчас же все пойдут как я не знаю там сажать деревья давайте будем рекламировать лопаты и, или все поедут на пикник будем рекламировать я не знаю там какие-нибудь палатки шезлонги средства для барбекю и прочее прочее но у пользователя могут быть другие потребности. И он не хочет покупать это сейчас. И он не хочет видеть эту рекламу от вас сейчас. Он хочет, чтобы вы попали э, в его потребность, и тогда он сделает покупку. Почему я считаю так? Потому что 86% пользователей примут решение о покупке, если вы попадете в их персональную потребность. 86. Еще 45% об этом расскажут своим друзьям. И скажут, вот этот сайт узнал, когда у меня день рождения, и предложил мне что-то или еще что угодно, и, э, соответственно, его друзья пойдут на этот сайт э, и сделают эту покупку. Э, пару месяцев назад к нам э, прилетал э, представитель одной турецкой компании, который э, показывал нам свой стартап. Стартап заключается в следующем. Они придумали виджет для интернет-магазина, который э, заходит в базу данных о товаре и каждому отдельному пользователю, который заходит на этот интернет-магазин, выдает совершенно уникальную золотую полку, то есть э, совершенно уникальную, э, не, уникальные позиции товаров, которые есть в этом магазине. Этот виджет э, характеризирует пользователя по 32 параметрам и, Вероятность того, что человек купит, повышается, вот сейчас не буду вас обманывать, но где-то порядка 20-30%. Простое решение, которое сделает вам больше продаж. Как итог вот истории про бренд, сейчас нельзя быть не в онлайне. Чем бы вы ни занимались, что бы вы ни продавали, вы должны присутствовать в онлайне. Есть очень много недооцененных категорий товаров. Например, товары такого хардового диевая, Я имею в виду гвозди, бревна, цемент и прочее. Порядка 2% всего продается в онлайне, все остальное в офлайне. Но это очень растущая категория. Например, продукты питания. Например, те же детские игрушки, в котором где-то соотношение 15 на 85. Все это происходит сейчас, и все это будет сильно расти. Дальше мы должны фокусироваться на мобайл. Просто понимать, что коммуникация в нем должна отличаться от той коммуникации, которая происходит в десктопной версии, либо в офлайне. И мы должны смотреть в сторону омниканальности. Либо подумать над тем, как можно использовать в своем бизнесе модель маркетплейса. На прошлых выходных у жены сгорел блендер. и Она мне говорит, все, иди покупай. Я взял дочку, и мы поехали на Петровку выбирать блендеры. Причем она мне навалила кучу характеристик. Там должна быть картофеля, мешалка, должна быть такая мощная, еще, она должна резать там чего-то. Ну, в общем, прям целый такой набор действий. Там в конце моей презентации будет слайд, с моим фейсбуком, поэтому если кому-то нужно выбрать блендер, я теперь пф, мастер спорта, пишите. И вот, я приехал в городок, зашел в магазин, по-моему, Браун, то есть тот, который специализируется конкретно на технике такой бытовой для дома. У них было порядка 6-7 вариантов, они мне показали. Очень хороший был сервис, потому что это специализированный магазин, менеджер рассказал все детали, но вот мне оказалось того, что мне нужно. Я ушел оттуда, зашел в Фокстрот, там... История была чуть похуже, их было еще меньше, и менеджер просто сказал, ну вот, царям таких нету, поэтому пока. Потом я прогулялся в Комфи. В Комфе со мной уже произошла другая история. Там тоже был выбор небольшой, но когда менеджер поняла, что мы тут как бы с ней не совпадаем, она взяла меня за руку, привела к монитору, на котором был открыт их интернет-магазин. Выбрала в нем категорию «блендеры», показала уже чуть больше вариантов, сказала, вот этот тебе нужен, открыла закладку, где он продается, сказала, вот этот вот продается, кстати, вот где-то здесь есть Комфи в этом торговом центре, говорит, едь туда, покупай. Я не хотел туда ехать, потому что как бы немножко далеко, но тем не менее со мной уже произошла история, связанная с тем, что меня взяли за руку и привели в онлайн и сказали, это можно. Я не понимаю, почему она мне не предложила заказать товар онлайн, чтобы мне его доставили. И, наверное, она бы закрыла тогда меня как клиента. Но я уехал в «Розетку», к, в их офлайн-магазин, и там произошла со мной совершенно другая история. Точно так же небольшая витрина этих блендеров, их пару штук. Я рассказал, что мне нужно. Парень взял меня, привел э, на свою витрину, где есть уже их маркетплейс. И показал мне 100-500 вариантов блендеров. Мы выбрали блендер, который нужен. Он мне оформил заказ, доставку домой, номер накладной. Сказал, завтра ничего платить не нужно, завтра вам домой это все приедет, пожалуйста, все. Спасибо. Я развернулся и уехал. Понимаю, что на следующий день мне привезут тот блендер, который я хочу. Это история, которая говорит о зачатках амниканальности у нас в стране, но ей пока даже большие игроки не хотят пользоваться. И когда мы говорим про мнеканальность, это не просто про разные каналы коммуникации, это еще и про ассортимент. Ассортимент это то, что сейчас вам позволит выстраивать индивидуальное предложение каждому из ваших клиентов. Потому что если вы продаете 5 товаров, то что вы можете предложить человеку, если ему нужен совсем другой? Если же у вас есть 100 тысяч SKU, тогда это гораздо веселее. О чем говорит статистика? Да? Ну, большой ассортимент. Модель маркетплейса. Очень мало ребят, которые могут себе позволить закупать тысячи или сотни тысяч товаров на свой склад и вкладывать в это свои деньги. Модель маркетплейса позволяет этого не делать. Вы можете просто э, взять товары продавцов либо поставщиков, разместить их на своей витрине. Плюс 15% к среднему чеку. 54% рост продаж э, из года в год. И, что удивительно, об этом, кстати, сказал э, Слава Чечеткин на одном из своих каких-то выступлений. Плюс 3% к NPS. Знаете, что такое NPS? Ну, это некий такой рейтинг лояльности покупателей. Они голосуют, рекомендовали либо они этот сервис, либо этот сайт своим друзьям. 3%. Хотя многие говорят, что вот у Розетки что-то происходит. Вот у розетки плохой сервис, но тем не менее плюс 3 у них получилось. Вот еще одна аналогия очень интересная. Я сравнил Amazon с розеткой. Да, Amazon в 1995 году основался, в 2000-м запустили модель Marketplace. Через 2 года X4 по росту продаж. X4. Розетка запустилась в 2005 году. Уже в 2016-м они запустили модель Marketplace, помните, да? машина времени. И уже в 2019-м году каждый второй товар, товар, проданный. В розетке проданы из маркетплейса. Каждый второй. И эта история очень сильно растет. В целом в мире 50% всех онлайн-покупок уже сейчас происходят в маркетплейсах. И в 2022 году их будет 67. Потому что это удобно. Я прихожу на одну витрину, где я есть миллионы СКЮ. Я выбираю, что я хочу, набираю всю свою корзину. Да, пока что есть нюансы с логистикой, да, их может прийти 5, 6, 7 посылок. Но тем не менее я не трачу свое время. Как в фильме Forest Гамп», это все, что я знаю про креветки, условно говоря. Поэтому, что касается маркетплейсов, здесь я закончу. И немножко хочу рассказать про команду Хабер и то, чем мы занимаемся, и то чем то, что мы делаем, может быть полезно каждому из вас. Хабер это B2B-платформа, которая как раз-таки объединяет поставщиков товаров, которых у нас уже более 500, э которые нам отдали на платформу уже порядка 750 тысяч уникальных SKU, и маркетплейсы, интернет-магазины. От больших до малых, начиная от розетки, алло, э промо, э и прочих. Заканчивая небольшими интернет-магазинами, которые, просто зарегистрируясь на платформе, получают доступ к большому количеству товаров, которые они могут забрать себе на витрину и генерировать туда трафик. Вот по такой модели мы работаем, и вот эти вот ребята на фотографии каждый день делают все, чтобы эта работа становилась еще лучше и приносила всем в рынке онлайн-торговли пользу. У меня все. Спасибо.